Что братья сестры, столько братья знают. Сестры знают, голова большая, нету роста духовного. И ты гребешься все в мусоре, в мусоре. А ты должен быть. Аминь. Этой птице, как написано, пусть не быть крылья, как орлы. Аллилуйя. Хоть путь не устанут. Аминь. Пусть тебе манит небо. Аминь. Небо глубокое. Аминь. Аллилуйя! Разницы нет у Бога, что исцеляет. Или маленький черак появился, или, или рак. Бог все исцеляет. Аминь! Аллилуйя! Слава Иисусу! Хвала Богу! Аминь! Отплыви на глубину, закинь твои сети, сиво, и ты поймаешь большое множество рыбы. Аминь! Аллилуйя! и сестра, с этого вечера отплывай на глубину. Аминь! Аллилуйя! Драценные слова Господа Иисуса Христа, они разливаются еще по всему свету. Пришествие Христа наближается, и мы стоим перед самым пришествием Христа. Аминь. Нам даровано видеть это последнее время. И как никогда... Церковь Господа Иисуса Христа. Мы должны быть готовы, чтобы встретить Его не как грозную судью, а как личного Своего Спасителя. Аминь. Аллилуйя. Свое время Бог сказал Иеремии, такие слова, Иремия, конец Твой будет хорош. Аминь. Кто желает, чтобы на этом месте, братья и сестры, и в синей жизни нашей, был конец хорош, а? Всем мы желаем. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу! Чтобы был конец наш хорош, братья и сестры, мы не должны обижаться на проповедника или на братьев. Может, они обличать будут. Может, я буду. Но это конец твой, чтобы был хорош. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аллилуйя! Слава Иисусу! Старушка, старец, седина, молодых, преклонный или так, средних, молодежь. Все вы заботитесь, чтобы ваш был конец хорош. Аминь. И может быть из-за этого Бог прислал сюда это украинцу, чтобы конец был чьей-то хорош. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Аминь. Аллилуйя. Уже два часа идет, идет собрание. Братья, спрашивают, вы не утомились. Нет. Нет. Аминь. Аллилуйя. Братья Сысты, я почитаю Слово Божие. Оно что-то мне скажет. И тебе, и каждому из нас. Я ее не выбирал. Господь положил мне на сердце сказать. И если Бог позволит, мы будем у вас завтра на одном собрании, на втором собрании, я буду говорить о Духа Святом. Аминь. аминь. Аллилуйя. Аминь. Я читаю одну притчу Господа Иисуса Христа. Не бежайтесь на меня. Написано это притча Ивана Матвея, 13 глава, 47 -й... стих. Еще подобно Царство Небесное неводу закинутому в море, захватывающей рыбы всяк рода, которую когда наполнится, вытащить на берег, севший, хорошие собирали в сосуды, охотые выбросили его. Так будет при кончине века. Издадут ангелы, отделят злых и среди праведных. Подобно бы Царство Небоду. Вот ты, сестра и брат, и все мы попали в этот невод. Молодежь, все вы попали в этот невод. Но ну вот этот невод будет вытаскиваться. Аминь. Аллилуйя. Вытащили. И вот будет перебор рыбы. Будет перебирать рыбу, какая это рыба. Цель моей проповеди, братья и сестры, сегодня... Чтобы мы все знали, какая я рыба. Хорошая или худая. Не будете нам мне обижаться. Нет. Друзья, дорогие, я буду завтра проповедовать Слово Господне. Бог мне уже сказал. Проповедую Слово Божие, какая церковь войдет в невесту. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Друзья, дорогие, хорошая рыба. Где она плавает, а? На глубине, говорят, да, слава Богу. Написано, даже у, от Матвея, мечтаем от Луки, э, тоже Господь говорит к Симону: Симон, отплыви на глубину и закиньте ваши сети. Хорошая рыба плавает на глубине, мелкая рыба, куда рыба, она болтукается в муле, илу и при берегу, друзья, да и. Е. Что же глубокие воды? Аминь. Христос сказал, что верует в Меня, что чрево по греки, воды живой. Сие сказал Он, от Духа Святого. Аминь. Аллилуйя. Религия, обряд, форма, гиминация не спасет человека. Аминь. Только Дух Святой, сила Иисуса Христа, благословение Господне спасет тебя. Аминь. Аллилуйя. Неволенство... Никаким оружием, но Духом Святым Бог спасает. Аминь. Аллилуйя! Куда я рыба? Братья состры, она все при, бо... при берегу. Конечно, ваша страна, страна не морская, но Украина морская страна. И вот там, при берегу Черного азовского моря, если вы были там, вы можете идти пешком по Азовскому морю, и можете где-то. Полкилометра руки в море. И слышите, что-то вас под ногой шевелится. Что это за рыба? Вы нагнулись и ее поймали. Что это за рыба? Худая. На она называет эту рыбу бычок. Представляете? И он есть у вас в магазинах. Что же этот бычок представляет? Голова большая. Очи выпукнувшиеся. Тулуще очень коротенькое. И дальше хвост пошел. Больше ничего Что Сегодня братья сестры столько братья знают. Сестры знают, голова большая. Вот что. А тулуще маленькое. Нету роста духовного. Братья сестры, я хочу сказать, нету духовного роста. Церковь Господа Иисуса Христа. Путь даром исполнена благодатью неба. Аминь. Аллилуйя. Как написано в Писании, что реки будут живой. Аминь. Текут из нашего чрева реки будут живой или нет. Или мы на все идем по лодыжку, по лодыжку, всю жизнь по лодыжку, и мы являемся этой худой рыбой, этим бычком. Знаю, можно сказать и сказать, кто-то кто кто другой скажет. Я знаю, что он даже будет пропитывать. Я знаю, что может от корки до корки. А роста нет. Таких бичков много производилось в церквах. Очень много, друзья, дорогие. Но сегодня Господь желает, чтобы ты был, была на глубоких водах. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Большая рыба любит глубокие воды. Аминь. Аллилуйя. Есть птицы. И их две, две, две породы. Есть одни только в их выпусти, Они целый день рыбутся в мусоре. Целый день. Мусор давай им, мусор, и мусор, и мусор. Но есть еще одни птицы. Они летают под небесами. Аминь. Аллилуйя. Они гнезда свои делают на скалах. Их манит голубое небо. Аминь. Прекрасное небо. Их мы и вины в жизнь свою. Все под небесами. Аминь. Аллилуйя. Что тебя сегодня манит, братья и сестра? Аминь. Вот ты сегодня бизнес разъел, и что-то другое разъел, и богат, и вот котель большой, и ты гребешься все в мусоре, мусоре, а ты должен быть. Аминь. Этой птицы как написано, поднимать крылья, как орлы. Аллилуйя. Под путь не устанут. Аминь. Пусть тебя манит небо. Аминь. Небо голубое. Аминь. Аллилуйя. Я люблю, когда псалом поют «Небо голубое». И вы поете этот псалом, а? Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! А вот же. Друзья, дорогие, почему нужен нам сегодня Дух Святой? Как никогда Он нужен для нас! Почему? Потому что Дух Святой будет поднимать Церковь Господа Иисуса Христа. Аминь! Аллилуйя! Я вас привожу до того... Что на этом месте Он присутствует, Дух Святой. Аминь. Аллилуйя. И я вас уведомляю, что каждый квадратный сантиметр это жилой и площадью молитвы дома наполнены Духом Святым. Аминь. Вы это верите? Аллилуйя. Вы это верите? Что возле тебя Он есть. Сами? Аллилуйя. Слава Иисусу. Он оживляет сердца. Нас братья и сестры, не падайте духом. Для того я сказал что, о худой рыбе, чтобы вы завтра пустить вас в эти глубокие воды. Аминь надо. Аминь. Аллилуйя. Чтобы вы больше не были этим печком, а чтобы плавали в глубоких водах. Аминь. И можно стало благодати, благодати, благодати и в силе Божьей. Аминь. Аллилуйя. Чтобы любили молиться, звать Господа, молиться и вопиять Господа. Аминь. Аллилуйя! Если можно молиться, Бог блосит благодати неба. Однажды я был в Австралии, и вот там церква, холодная церква, как лед. Я проповедовал один, вторую проповедь, трепющую проповедь. Ничего. Я упал у своей квартире. Говорю, Господи, зачем Ты сюда меня привел? Они смотрят в окна. Они выходят на улицу гулять. Снова приходят на собрание. Я это не могу выдержать. Господи, не могу выдержать. Что делать, Господь? Скажи мне. И я пошел в выступление. Бог взял мне выступление. Я уже не помню, я на колено не встаю. И я возле большого океана нахожусь и вижу далеко-далеко плывет, плавает айсберг. Большой ядовик. Как большой дом слышишь сын мой, что ты видишь? Я, я вижу айсберг. Вот шой людовик? Вот это есть церковь. О Господи! А что сделать? Господь говорит, а ты должен разбить этот айсберг. А чем? А Господи говорит, что ж ты проповедуешь? Собирай свои темы. Ты проповедуешь то, что я буду говорить, аминь. Тогда ты его разобьешь. Ага, Господи. Прости. Каюсь. Начинаю плакать. Прости, Иисус. Я буду только пробитать то, что ты говоришь. И первое собрание уже после этого. Я уже говорю: Господи, какая тема? Господи, какая-то какая тема? Говори. Я говорю, ничего. Дошел до 10 проповеди уже. Недели уходят. Ничего. Но я верю. Бог сказал, что этот айсберг он разобьется. Аминь. Аллилуйя. Бог на 11 проповедь говорит, Сын мой, скажи слово мое за две строи моей благодати. Там написано из знаете, Две строи. А, а, а что говорить? Я уже все славу ловлю, чтобы говорить. Что говорить? Э Это слова Божьи, не мои будут. Я стал говорить. вижу, люди встали на Мабуть меня уже будут бить сейчас. Вот. Сейчас дадут мне. Или будут уходить молитва дома. Вот, я допроповедовался. И все. Но вижу, идут все наперед. Ага, значит меня, меня все будут бить. И все. Ну, пускай бьют. Но вижу, не то. Все вышли наперед и упали на колено. И стали сильно рыдать. Служитель покинул, покинул свое место, тоже пришел народ рыдать. Господи, слава Тебе! Я говорю, Господи, слава Тебе! Аллилуйя Тебе, Иисус! И встает служитель, молился, где-то около часа рыдали, и говорит те слова, которые мне Бог сказал в этом сновидении. Ну что, братья и сестры, дождались теперь? Дух ты нас разбил полностью уже. Ничего у нас не осталось. Аминь. Аллилуйя. Осталось плакать и рыдать, и рыдать. Аминь. Аллилуйя. В понедельник будем приходить рыдать сюда, плакать. Приезжают, на удивление, рыдают. Плачут два часа, рыдают все. Все собрание рыдает. Рыдали три часа, плакали. Говорят служите так. В среду будет стена плача. Будем дальше плакать. Плачут все рыду. В среду приехали все собираясь, и плачут, и рыдают. Ходят по собрании, ищут один одного, и они начинают примиряться. Действие Духа пошло. Аминь. Аллилуйя. Когда это сделали, и когда начали дать, плакать, рыдать, примираться, просить прощения Господа, стал Дух Святой действовать. Аминь. Аллилуйя. Зашла сила Божьего на исцеление, на крещение Духовного Святого. Аминь. Аллилуйя, слава Иисусу, хвала Богу. Дух святой, Он имеет большую силу. Аминь. Аминь. Аллилуйя, Аминь. слава Иисусу. однажды мы проповедовали в Николаевской области. Я был у пастора, служителя на квартире, и ему зазвонил телефон. Он говорит, брат Дмитрий, подойди к телефону, тебя спрашивают. Я подошел, кто спрашивает меня? Я православный священник. Я прошу вас, придите в мою православную церковь. Будете проповедовать Слово Божие. Будьте молиться за больных. Я всех соберу, всех сел. Соберу учителей, соберу врачей. Будете молиться за всех, за исцеление. Но будьте проповедовать Слово Божие, чтобы не крали, не пили. Амонись, а Аминься Духа и Святого, создай мне иных, и, иных языков, чтоб сошел Дух Святой. Аминь. Аминь. Аллилуйя! Слышите? Православный священник! Друзья, дорогие, я так хочу сказать это. Господь сказал, если вы умолчите, то что? Камни. Камни в усопию. Да. Да, братья и сестры? Камни в усопию. Сестра, брат, может ты в релию ушла? Обряд, форму Бог найдет. Аминь. Там найдет Бог православного, пьяницу, или, может быть, какую-то беззаконицу или какую-то грешницу, она покается, и будет служить Богу. Аминь. А где мы будем? Друзья, дорогие, может вам интересно, что там где дело, на этой церкви, да? Мы, когда подъехали, там было полно народа. И на улице стояли. Везут бойных и на лошадях, на машинах и несут, и ведут. И Бог... После проповеди явился свою силу. Аминь. Православной церкви. Аминь. Стал Бог исцелять. Стал Бог благословлять. Батюшка говорит, Дмитрий, Дмитрий, смотри. Я видел беса, сколько вышел из моих верующих. Это ужас. Бог показал ему видение. Падает на колени, только крест стучит по полу. Моли за меня, что меня Бог благословил. Аминь. Аллилуйя. Хватит Исобствую. В твоем сердце должен действовать Дух Святой. Аминь. Аллилуйя. Но если ты являешься этой мелкой рыбою, плохой рыбою, сегодня возобиду Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Может быть, твой день сегодня остань, вечер, а дальше Бог заменит тебя другой сестрой, другим братом, который будет стать Господа Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь. Аллилуйя. Может, тебе грех, беззаконие есть. Оно скрытое никто не видит, но Бог знает. Аминь. Аллилуйя. Может, ты связан над бесами. Может, и ты не можешь молиться. Сатана тебе не дает молиться. Сегодня Бог дает тебе свободу. Аминь. Аллилуйя. Душа твоя в всяком месте. На этих балконах душа твоя действует. Аминь. Аллилуйя. Душа твоя, дух твой трепещет. Это знаешь, что тебя коснулся Господь. Аминь. Аллилуйя, слава Иисусу, хвала Богу, если ты не наполнялся Духом Святым, если ты только пришла, только послушать, и как написано, если бы ты был горячий, и голоден, я бы знал, как поспи с тобою, но ты теплый, на теплое место все садится. Разные мухи, насекомые, пауки садятся на теплое место, греются, а на горячее что нибудь сядет или нет? Нет. Ничего. Аминь. Аллилуйя. Пусть ваши сердца будут сейчас горячие. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Аминь. Аллилуйя. Сила Божия. Дух Святой. Он действует в наше сердце. Аминь. На этом собрании Дух Святой наполняет. Аминь. Аллилуйя. Ими Иисуса Христа мы взяли все бесовские силы чтобы не препятствовали молиться тем, которые не могли молиться. Аминь. Аллилуйя. Чтобы всегда наполняли был духом Святым Твое. Аминь. Аллилуйя. Ты получишь освобождение, ты получишь благословение, ты получишь радость и мир. Господи Иисусе Христе. Аллилуйя. Слава Иисусу. Друзья, дорогие, я видел многих и разные тысячи исцелений на разные болезни. Но я не так радуюсь, Этими исцелениями, как радуется, что душа радуется. Аминь. Аллилуйя. Она нашла мир в Боге. Молитва ее открыта. Аминь. Аллилуйя. Идет небо. Открытое для нее небо. Аминь. Аллилуйя. Свобода. Аминь. Христос сказал, если Сын ваш, человеческий свободен, то вы истинно будете свободны. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Ты будешь свободен от наркомании. Ты будешь свободен от пьянства, от курева, от всякого река, беззакония. Ты будешь свободен сегодня, потому что Дух Святой твоя... освободит тебя. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя, слава Иисусу. Всякий грех, который ты возненавидел, это означает, что Бог просил тебя. Аминь. Аллилуйя. Друзья дорогие, грешник называется то да, когда он не кается, а грех делает с ненасытомостью. Аминь. Это называется грешник. А праведник грешит, тоже грешит. Но он каится. Аминь. Аллилуйя. Вот это праведник, аминь. Я как желаю, мое сердце желание, чтобы вы сейчас все праведники. Аминь. Аллилуйя, аминь. А вот что вырвать всех с ада, с происходней, именно Господа Иисуса Христа Назарея. Недавно хоронили одного человека. Он умер от водки. Но он не, но раскаялся. Он выходил в церковь и каялся, но это делал, и каялся. И все это делал, и повторял эту греховную свою жизнь. Когда он умер, я на кладбище говорил. Всем, всем говорил, которые сошлись на улице людям, верующим, неверующим православным католикам. Слушайте сюда. Мы хороним верующего человека. Верующего человека. Очень верующего человека. Мы ее хороним. Аминь. Но самое главное, он опоздал с покаянием. Аминь. Аллилуйя. Я хочу сказать, что в аду все верующие. Там нема никого не верующего. Но они все опоздали с покаянием. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Сатана написано тоже верить. И трепещит. На да пал на колени. И каже, умоляю тебя. Сын Божий не мучи нас. Он еще умеет умолять. И молиться умеет. Сатана. Братья и сестры. Сегодня ты не должен опоздать с покаянием. Аминь. Аллилуйя. Я не буду говорить, хотите сюда. этому а удобно. подобное. В твое общение будет с Богом сейчас. Аминь. Аллилуйя. Ты должен закрыть пролот на глаза свои И плакать. Господи. Явы мне спасение Твое. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Многие, может быть, пришли, чтобы исцелиться от своей болезни. Друзья, дорогие, я верю 120%, чтобы вас Бог всех поисцеляет. Аминь. Аллилуйя, слава Иисусу. На самое основное, чтобы ваша душа была свободна. Аминь. Аллилуйя! Чтобы вы были независимы от сатаны, чтобы малым мир с Богом, чтобы были вы в этих глубоких водах благодати неба. Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Когда ангелы с неба, и вы попали в хорошую рыбу. Аминь! Аллилуйя! Чтобы не было этими бычками. Друзья другие, однажды братья вступили в меня, то задают вопросы, они по слову Пока в лавры, он стали и так дальше. А я сказал, братья, я ему истолкую, причсту о неводе. Аминь. Когда я это рассказал, все разошлись, никто не стал возле меня. А, друзья дорогие, братья Иисуса, вот мы сегодня должны понять, Бог ищет тебя. Аминь. Аллилуйя. Он нашел тебя для спасения. Аминь. Для жизни вечной. Слава имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Он Тобто Господь победил ад. Победил происподню, Он победил все духа сатанинские. Победил. Он восторжествовал над, над победой. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Он восторжествовал. великой победою. И сегодня Он отнял сатане всякую власть. Отнял от сатаны. И мы сегодня свободны. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Иисусу. Я Аллилуйя. уже говорил. В этом году, что когда я одну сестру, она была занята бесом. А я спросил, как твое имя? Он говорит, имя мое Леон. Я сильный. Ага. Я говорю, слушай, Леон, ты знаешь Иисуса Христа Сына Знаю. Его знаю. Он мне много зла сделал. Какого зла тебе сделал? Он взял людей от меня, поделил, назвал своими, и я к ним не имею дела. И знаете, у меня укрепилась вера. Вера у меня укрепилась, когда он так сказал. Но он потом говорит еще, слушай, слушай, ты слуга Господа, но посмотри на вашу молодежь, Каких одежда ходят, как она не боится слова Господа Бога своего, как она грешит. Вот одежда это в нее мои одежды. Этом я, я стал скорбеть. Аминь. Аллилуйя. Братья и сестры, друзья, дорогие, мы сегодня хотим спасения. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Хочешь иметь жизнь вечную. Но как часто надоедает эта религия, эта форма, это обряды, разные и скучные служения. Но душа не хочет радовать твое сердце. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Иисусу. Аллаху. Хвала Богу. Аминь. Да Дух ты там свобода. Аминь. Аллилуйя. Там нема чесноты. Там радость, там тишение. Там хочется петь, хочется молиться. Хочется во имя Иисуса Христа. Свобода. Аминь. Аллилуйя. Если нет у тебя свободы, сейчас будет тебя свобода. Аминь. Ты поверь одно, что бесовские силы, которые есть с тебя, они связаны. Аминь. Аллилуйя. На тобою они сейчас не имеют никакого действия. Аминь. Власти, Аминь. Их отнято власть имя имени Господа Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя! Ты должен быть свободен на этом место. Аминь. Аллилуйя! Во время молитвы ты только скажи, Иисус, Я призываю имя Твое, Сыне, Всемогущее. Я веру в Твои пронзенные руки. Аминь. Твои страдания. Я принимаю Тебя как Христа Спасителя. Аллилуйя, Иисус. И ты освобождаешься. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Иисусу! Может тебя болезнь, рак, туберкулез, кости, суставы, шитовидка. И уже ты замучился, уже, как эта женщина все дала врачам. А дальше что делать? На этом месте я врач и врачей. Аминь. Аминь. Аллилуйя! <свят> Хирург! Специалист по невозможному Иисусу! Аминь! Аллилуйя! Вы верите это или нет? Аминь! Аллилуйя! Я еще раз говорю! он хирург специалист по невозможному аминь аллилуйя он пришел во время на худоносру взял без скальпеля взял желудок заменил какой? животное дал взял сердце забрал, дал звериное вот и все и кушает этот царь траву как вол. кто то может сделать наш Господь? аминь аллилуйя а мы сейчас не имеем веры, вот желудок болит, вот женские органы все болят, вот голова болит, и мы ходим на это место, и врач, врачей. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Я знаю, что есть на этом месте больные. И на этом балконе, на этом балконе, и здесь есть больные, и в зале есть больные. Я верю, что Бог исцеляет, что Бог не открывает. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Вы приходите идите в страх Божий. Аминь. Аллилуйя. Он придет к тебе. Но вы не смотрите на это, Дмитрия, друзья, дорогие. Я так вы, как вы, друзья, дорогие. А может, еще и прости и вас. Друзья, дорогие, я никогда не одеваюсь, как люди одеваются. Потому что я ползу на колено за этими бессловатыми. И я никогда не могу одеться, как люди одеваются. И сейчас у меня жена прыгает, как ты оделся? Почему ты оделся не по форме и так дальше? Говоришь, слушай, какая разница тебе, лишь бы бесы меня боялись. Аминь. Как я оделся? Лишь бы сатана убивал от меня, а одеяние молчи там. И я говорю за это все. Аллилуйя! Слава Иисусу. Хвала Богу! Аминь! Аллилуйя. Я могу сказать вместо Я слышу шум дождя. Аллилуйя! Я слышу шум дождя. Аллилуйя, аминь. Я слышу сум дождя. Пришелся тона на трепет, аминь. Бедствия пришли в трепет, аминь. Аллилуйя. Потому что идет победа Господа. Аллилуйя. Аллилуйя. И идет да, победа Господа. Аллилуйя, аминь. А вот же. мы молимся за массо истерения! Аминь. Аллилуйя, мы молимся за массо крещения. На всяком месте Господь. Аминь. Там после Я Господь. Там на балконе есть Господь. Там после тебя после есть Господь. Аминь. Аллилуйя! Слава Иисусу! Хвала Богу! Аминь! Аллилуйя! Разницы нет у Бога! Что исцеляет? Или маленький черак появился, или рак? Бог все исцеляет! Аминь! Аллилуйя! Слава Иисусу! Хвала Богу! Аминь! Отплыви на глубину, закинь твои сети, Симон, и ты поймаешь большое множество рыбы. Аминь! Аллилуйя! Братья и сестры, за этого вечера отплывай на глубину. Аминь! Аллилуйя! Хватит тебе быть этим пачком. Аминь! Аллилуйя! Отплыви на глубину! На глубину отплывай! Ты поймаешь... Большое кресто рыбы. Аминь. Аллилуйя. У тебя будет в доме благословение. У тебя жилое будет благословение. В семье Твоей будет благословение. Ты будешь смотреть на шати свой и не сорежишь. Потому что ты навязал мир с Богом. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Отплыви на глубину. Аминь. Аллилуйя. Молодежь, отплывайте на глубину. Аминь. Симбалы ваши, музыка ваша должна сочитываться с благодатью неба. Аминь. Если не поделится Духа святого, бросай, падай на колени, молись, чтобы Бог наполнил. Аминь. О, фалайде, гешплайдес. Аллилуйя, аминь. Фалам Богу. Друзья, вы знаете, когда дети, Дух Святой, то смотреть прямо на свидание целый, целый утешение, когда дети, Дух Святой, аминь. Аллилуйя. Аллилуйя, Слава Иисусу. Когда мы однажды молились, и вот привезли на коляске, когда сестра стоила на коляске, мы подошли, помолились, и я говорю ему, слушай, это этого молодого парня, ты будешь как римский воин. иди. Пускай тебя везут, но завтра-позавтра уже ты будешь вставать. Пришло время, какой-то парень заходит ко мне, а я уже не познал. Что ты хочешь от меня, какая нужда твоя? Ну, брат, слушай, я римский воин, я же на нах своих, я хожу, смотрите, я римский воин, я римский воин. Аллилуйя, слава Иисусу, о, слава Иисусу, аминь, аллилуйя. Братья я думаю, что за эти три проповеди, которые мы будем совершать, вы должны отплыть на глубину. Аминь. Аллилуйя. Заставлю вас, имя Господа Иисуса Христа, отплыть всех на глубину. Хватит, будь бичками. Хватит. Аминь. Аллилуйя. Хватит. пришло время. И ты отплывай на глубину. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Бала Богу. Аминь. Аллилуйя. Друзья дорогие. Что е пред Господом болезнь твоя? Аминь. Это на все ничего. Аллилуйя, Аминь, Аллилуйя. Разницы нету, нету. Какая твоя болезнь? Трудная, тяжелая, для Бога нет болезни. Аминь. А если бы ваше Минске было здание, большое здание, может быть, еще больше, как ваша церковь здание. И было написано, здесь принимает врач, специалист по невозможному. Аминь. Аллилуйя. Что вы делаете в вашем Минске? Аминь. Там мешками везем доллары, золото. Очень стояла. Миллионеры, миллионеры были. Там ожидали э этой очереди, чтобы попасть до этого врача. Специально по-невозможному. Но смотрите, он есть на этом месте. Аминь. Аллилуйя. Он есть на этом месте врач. Специально по-невозможному. Слава Иисусу. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисуса. Не раз враг хотел меня посадить. Она же проповедовала там, в Германии, на американских базах, где были ракеты, нацелены першим на Украину. А Бог дал мне там стоять с Евангелии в руках. Проповедовала Слово Божие. Люди стояли многие. Я говорил о Сирии Божьей, о власти Божьей. И приходит она, молодая женщина. Вы правильно говорите эту проповеднику? Я говорю, правильно. А вы отвечаете за свои слова? Я говорю, Бог отвечает. Ну вот смотрите, все слышно говорить перед вами стоит женщина, смотрите, где совсем не имеет женских органов, такой как нужно женщин иметь. Но я имею мужа. Врачи сказали, что никогда ты не можешь иметь детей. А я имею мужа, но я не имею нормальный женский органов. Я хочу иметь детей. Вы вы что Бог всем всемогущий. Что вы на это скажете? А я заурвался за говорит, слушай, я хочу с тобой договориться за важное дело, давай, давай договоримся. Все слушают, за какое дело? Ты мне помещай, после моей проповеди и молитвы над тобою, когда я сейчас помолюсь, две минуты буду молиться над тобою, и ты пообещай мне, ты сразу побежишь в магазин, чтобы купить коляску для ребенка. еще или нет? Бог тебя стерит. Если только я помолюсь... И я сразу же, беги в магазин, купляй все для ребенка. коляску тащи, все, все принадлежит, все тащи. Сделаешь или нет? Это все у вас дел... Вы хочется, чтобы я делала? Это совсем просто дело. А кош... что сейчас с можно говорить? Только это. Хорошо, молитесь. Я помолился. Говорю, беги магазин. Покупай. Тяни коляску все. И я поехал на Украину, через полтора года приезжаю. Несет эта женщина ребенка. Проповеднику держите в руках. Бог дал мне по вашему Аллилуйя! Слава Иисусу! Аминь! Аллилуйя! Что вовсе невозможно, братья и сестры, на всемущий Господь. Аминь! Аллилуйя! Слава Иисусу! Может, кому-то уже рассказал, все, все, пришел конец тебе, аминь. Все, нет, Бог есть всемущий, аминь. Иисус Христос и жизнь, аминь. Аллилуйя, там где он, там нет смерти. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Будучи молодым проповедником, уже, уже молился за исцеление. И вот, на моих глазах сатана убил женщину. Я молился без как его. она пол, и все, мне меня перестало дыхание. Убил сатана женщину. Люди меня покинули. Все вышли собрания. Говорят, советуются, где, откуда она, чья она, как ее уже сопровождать. А я смотрю и сижу. И думаю, что это значит для меня. Но ну, Бог же делает работу свою, то Он не оставляет ее незаконченной, но Он должен окончить бесстательно. О Господи! Мой брат Петро молился за, за воскресенье. мой брат Илья молился за воскресенье. Мой брат Елисея, молиться за воскресенье. И буду я молиться. Ты тот самый Бог со мной. Аминь. Аллилуйя. Склонил я колено. И кажу, душа. Я не знаю, где ты находишься. В аде или в преисподней. Я тебе приказываю, именно Господа Иисуса Христа, возвратись в это тело. И жить она. Я снова, душа. Я не знаю, где ты находишься. Я тебе приказываю, имя Иисуса Христа, Боже, это тело. Третий раз сказал. Винулась за нее плечо, вижу. Я понял, что то сделалось с ней. Я, где-то у меня сила взялась, я не знаю. Я ее поднимаю, сажу уже на стул. И смотрю ей в глаза, и молюсь еще. Открывается глаза ее. Что мне говорить в моей церкви? Что было, то говори. Иду на улицу, забираете ее. Она исцелена. Она воскресла. Она живая. Забирайте ее. Аминь. Аллилуйя. Наш Бог всемогущий. Аллилуйя. Аминь. О, слава Иисусу. Хвала Богу. Не вижу, как душа идет по этих грядах. Аминь. Аллилуйя. Сила Божьего стеняет вас. Аминь. Аллилуйя. Славьте Господа. Славьте Господа. Аллилуйя. Славьте Иисуса Христа. Аллилуйя. Кто я больной на этом месте, а ну поднимите ваши руки. Правые поднимите ваши руки, правые, правая сторона всегда Божия. Аллилуйя. Вижу я вижу, вижу, на балконе, вижу. Вижу, вижу, вижу, вижу. Вы верьте, что сейчас будет вас Бог исцелять. Аминь. Аллилуйя. Дух, Святый наполнил это место. Аминь. Аллилуйя. И мы находимся в этом месте, как рыба в океане. Аминь. Аллилуйя. Мы находимся в этих глубоких водах. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, анимай твою душу. Анимай твое сердце. Аллилуйя. Слава Иисусу. Народ Божий, вставай. Аминь. Эти руки, которые ты поднимали, ложись в свои на больные места. Ложись на больные места. Ложись, ложись. На больные места ложить. Сестры, братья, ложись. И те, кто только вам болит. Аминь. На женские органы ложите, не стыдайтесь, что близко сидишь, не стыдайтесь, смотрите на Иисуса Христа. Аллилуйя, аминь, а вотче, же, пред Христос, Сын Божий, аллилуйя, аминь, пред Тобой Царь, Царь Царей, аминь, Господин планеты, конца и планеты, аминь, аллилуйя, Он властью, это Твоим телом, аминь, на Твоей болезнью, аминь, слава Иисуса Христа, аминь. Ложите на больные места свои руки Ложите, будьте послушны Закройте ваши глаза плотно, аминь Вы сейчас что-то увидите, аминь Вы сейчас услышите Поток Божьей благодати, аминь Аллилуйя Сейчас будет молитва власти, аминь Аллилуйя Над всякими демонами, аминь На всякими болезнями, аминь Над руками поднебесными Душа ты Оценят, аминь Аллилуйя Хвала Богу Слава Иисусу Слава Иисусу, молимся, молимся минута, имя, аллилуйя, слава Господа, идет исцеление, аминь. Иисус, имя Твоим, Иисус, мы приказываем, всякой болезнь уйти, аминь. Аллилуйя, там, где положены руки, уйди, Сатана, аминь, обочим, болезнь, уйди, во имя Иисуса Христа, щези, Сатана, аминь. Аллилуйя, сила Духа Святого, аминь. Аллилуйя. Кровь Иисуса Христа исцеляя. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Дух печенки, уйди. Аминь. Дух сердечки уйди. Дух сизянского органа уйди. Дух кишечника уйди. В имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Дух желудка боли уйди в имя Иисуса Христа. Рак и болезни уйди. Аминь. Аллилуйя. Мы вас убиваем во имя Иисуса Христа. Аминь. Всякие твои методы всякие твои бактерии, микробы. Мы убиваем имя Иисуса Христа. Духом Святим, Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Шитовидка, уйти, Боли сердца. Аллилуйя. Аминь. Соколы боли. Дух, Дух слепоты. Дух ты. Уйди в имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Иисусу. Хвала Богу. Аминь. Аллилуйя. Народ Божий, да победа. Аминь. Аллилуйя. И Иди победа Твоя. Божье благоествие не идет, аминь. Рука Божья коснулась, сила Духа Святого коснулась от Тебя. Это знак, что Бог исцеляет Тебя, аминь. Аллилуйя! Во имя Иисуса Креста, кровьям амса, аминь. Аллилуйя! Господи, дай, чтобы не были на глубоких водах Твоих, аминь. Аллилуйя. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Чтобы все принадлежали для Царства Небесного, аминь. Аллилуйя! О, Иисус, притворись этим пищком хорошую рыбу. Аминь. Аллилуйя. Прекрасную рыбу. Аминь. Аллилуйя. О, слава, слава. Аллилуйя. Аллилуйя. Сила Иисуса Христа. Дух Святой. Дух Святой. Мило Господня, Аминь. Аллилуйя. Хвала Иисусу. Слава Богу. Аминь. Господь. Я благодарю тебя за исцеление. Аминь. За массу исцеления, когда ты произвел это место. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Хвала Тебе, Господь. Ты пришел исцелять. Ты пришел, миловать, Ты. пошел пришел благословлять. Аминь. Аллилуйя. Твоя рука полна благодати и силы. Тебе за все слава, хвала. Любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Я хочу сказать... Истерение исцеление ваше продолжается. Аминь. Аллилуйя. Ты будешь ехать в машине. Ты будешь ехать в автобусе. Ты будешь идти пешком. И твое продолжается. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Придешь домой, слава Господу, исцеление. Аминь. Я с всем вами договариваюсь за одно важное дело. Аминь. Вы, вы будете выходить сейчас в дома. Вы должны забыть за свои болезни. Аминь. Аллилуйя. Вы будете дать исцелены. Аминь. Аллилуйя. Сейчас новые сестра будет, выходить, новый брат, новые, вы выходите все, нет болезни. Аминь. Аллилуйя. Вы должны за это время не смотрели, боялись на Лгохве. Аминь. Не в себе, а на Лгохве. Он взял наши немощи, он взял наши болезни. Рано в ее мы ее мыслились. Аминь. Аллилуйя. Там вы болезни теперь. Аминь. Аллилуйя. и сон и туда на лохву, Аминь. Слава Иисуса Христа! Слава Иисуса Христа! Слава Иисуса Христа! И я беру кали! Слава Иисуса Христа! Не найдет душа моя покоя На земле чужой здесь странник я Томлюсь не чужда радость мира, весни мира не возьму уста. Без Иисуса все вокруг печально Солнце свет не радует меня. Руб покрыто мраком Я спешу в небесные края Боже мой, душа моя желает Подойти к источнику воды Жду, долить, снять управление при дар святой любви Отче мой, как в сердце ждет Иисуса Крепет нам волнение душа Чтный и прекрасный, царь великий славного отца Он ведет, как будто солнце сходит, оживляя всех своих луча. Путешеству приносит благоденеет перед ним душа. Припаду к груди Иисуса нешна, ноги обниму с мачу связом. Без многих слов поймет меня он. И найду душе свои покой Им скажет сын мой, иди с мира Я с тобой не бойся, будь смелее Укрепляйся, принимай мою силу, что на тебе, крови моей, я, скажет, дочь моя родная. Я с тобой не бойся, пусть милее. Бе граби моей, им скажет друг мой, иди с мира. Я с тобой не бойся, будь смеле.